Итак, привет, друзья! Сегодня у меня в гостях канал История в монете. Роман. Да, сейчас... всем привет. Да, он немного сейчас представится о себе. Думали, он занимается, во-первых, блогингом и темой монет. Расскажи, пожалуйста. Тема, которая меня больше всего интересует, которую я собираю чисто для себя, это монеты античности. Конечно, нет возможности охватить необъятное. Собираю конкретно монеты Ольвии по возможности, но также интересуюсь, интересуюсь и римлянами, и греками, и так далее. То есть спектр интереса весьма большой, но в основном это античность, период античности. Сейчас я предлагаю поучаствовать в аукционе, в лоте тетрадрахма с Афиной. Значит, я себе давно хотел такую коллекцию такую монету и вот вот сейчас на аукционе Биолити она есть и я предлагаю вот разобрать эту тему, параллельно я буду делать ставки и попытаться выиграть данную монету и предлагаю на тему Тетрадрахмы побеседовать, возможно ты знаешь вот сколько ходила вот эта монета Тетрадрахма, сколько реально она вот была. Ну, а, тут я для понимания сразу немножко отойду в сторону. Я иногда буду перескакивать с номинала на номинал, то есть из драхма на тетрадрахму чисто а. для удобства. Я не буду как-то а, акцентировать на это внимание. Что такое драхма? Расскажи. А. Чего? Вот тетрадрахма и драхма. Расскажи драхма. для тех, кто не знает, чем отличается. А это? Это разные номиналы. То есть тетрадрахма – это исходная единица, то есть как у нас гривна. А тетрадрахма – это 4 драхмы. Ну, вот, допустим, как у нас там 20 гривен, да, номинал более крупный. Да. Что касается обихода, то появляется тетрадрахма как монета еще в шестом веке до нашей эры. То есть, учитывая то, что первые монеты – появляется в седьмом м до нашей эры, то монета весьма таки старинная. Активно обращалась именно греческо Это какой акенская... год, получается? Это какой год до нашей эры? 6 до нашей эры это, получается, 500-е годы. Ну, примерно так, серединка. То есть она появляется именно как монета. Uh -huh. а, по той причине, что там Драхма, Тетрадрахма, они существовали и раньше, но как э, расчетные единицы. Вот. А монета появляется в середине шестого века до н.э. Uh -huh. Активно, скажем так, юзается, это 5-4 века. Ну, это время расцвета Финн, потому что... Финская тетрадрахма была, ну, можно сравнить с долларом США в наше время, да, то есть ее использовали не только в Греции, там, но и на Востоке, и в многих других соседних странах. Но тут надо сказать еще такое, что с упадком, скажем, античной Греции тетрадрахма не исчезает, тетрадрахма не исчезает. А потом появляется у нас на горизонте, скажем так, восходит солнце более... Северного, северного государства Македонии. Филипп Македонский и его сын, всем известный Александр, они также чеканили Тетрадрахмы. Потом э, огромное государство Македонское весьма быстро распадается, но на осколках также возникают новые государства. Это время эллинизма. Также чеканятся отличные Тетрадрахмы, наверное, самые красивые за всю историю приходит Рим, но и в Риме также были тетрадрахмы, но они были как бы не имперской монетой, а чеканились в провинциях на окраинах Рима. Вот. Когда вообще отчеканили последнюю тетрадрахму, я точно сказать не могу, но во всяком случае в 300-х годах нашей эры римские императоры в провинциях еще чеканили тетрадрахмы. Ну, правда, там одних осталось одно только название. Что касается афинской тетрадрахмы, то там три главных типа. Это архаический, то есть самый первый. Это классический, в том числе твоя монетка, самый такой распространенный, ну, скажем, классический и в тоже тип. И поздний тип, то есть заключительный этап чеканки. Все три эти типа очень сильно отличаются между собой. Но при этом и ну, на всех троих есть обязательные атрибуты. Это Афина и это Сатва на оборотной стороне. Uh -huh. А почему такое название, как ты думаешь, ты Драхма? Тут нужно сначала привязаться именно к Драхме, более мелкому номиналу. Uh -huh. Дело в том, что еще задолго до того, как появляются монеты, вот именно в таком материальном серебряном виде, скажем так, они существовали, эти э, названия, как счетные единицы. То есть ага. мелкие номиналы – это были оболы. Обол да. – это одна шестая, а, да? обол, одна шестая ага. но дома нет, это была палочка э, ценного металла серебра там, или золота, uh -huh. которых рассчитывались, когда еще монет не было. Одна палочка — это был. А, а, как, ладонь... как в примере у нас, когда была гривна киевского типа, а еще были гривны новгородской, да, а, да, то есть да, палочки да. — серебра. Да, mm -hmm. да, да, да, да, что-то похожее. А, в ладонь взрослого мужчины, вот, в кулак, да, в прирощу такую помещалось шесть обол. И вот это, которое в руку помещалось, имело название «драхма». Вообще разных номиналов, там огромное количество, из серебряных, и бронзовых, и золотых, но золотых поменьше. Вот, то есть такая вот шесть аболов, шесть палочек в руке, это драхма. Чеканились, вот ты говоришь, что там они чеканились из серебра, золота, что еще? То есть использовали разные металлы, или с чем связано? Или там от периода времени? Ну, зависело очень от номиналов. То есть мелкие номиналы, типа как наших копеек, да, они чеканились из бронзы в основном, в античном мире. А номиналы более покрупнее, то есть более значимые. Чеканились, естественно, более, из более дорогого металла, из серебра. Ну и такие номиналы, как статеры, допустим, крупные, которые равнялись там десяткам драхам, они естественно чиханились из золота. А были ли подделки в те времена? Вот эти тетрадрахмы, клепали их из разных металлов, чисто вот типа под серебро или серебрили или как-то делали такое? А, да, ну с тех пор, как появляются деньги, появляются и большие монетчики. Ты, наверное, видал есть такие э, зарубинки, да. видел, да? Да, да, да. Какие удары? Эти удары называются тескатами. То есть при совершении вот тех древних древнегреческих сделок между древними греками. Именно так проверялось качество металла, то есть монета и внутри серебряная или только снаружи. Причем такие зарубины иногда там может быть до десятка на монете, и, ну, там одна каша из них остается. Особенно часто это на тетрадрагмах Филиппа Македонского они встречаются, там практически невозможно найти монету без тесткатов. То есть таким образом проверяли. А вот смотри, вот на этом лоте, который прямо сейчас, здесь какая-то дырка прямо, вот сейчас, пожалуйста, открой аукцион, и там буквально под глазом Афины, это прям не, не зубилом, а прям какая-то, не знаю, чем это могли сделать, что можно... с другой стороны видно на Сове, конечно, такими как бы зубилами, да, проверяли. А вот конкретно с uh -huh. другой стороны, что это такое, как это может быть? я вижу, ну, то есть это, наверное, просто разные формы зубила, там, наверное, не сильно парились по этому поводу. То есть видно, что это, а наоборотной стороне тоже две зарубинки на Сове совершенно разные. Одна такая более на колу, ну, такая более угловатая, а вторая так как будто разрез через сову. Может, это Но разные это люди совсем делали? Разные люди со своими зубилами? Ну, может быть и так. Может быть, просто использовали тот инструмент, который, который был под рукой, скажем так. Я не думаю, что там они ну, искали какой-то смысл в одинаковом инструменте. То есть, главное было разрубить металл и посмотреть, какой он там внутри. А что можно было купить, собственно, на как ты думаешь на тетрадрахму, на обол, то есть вот за такой номинал монеты? Что реально можно было купить в те времена? Самые низшие слои населения, те которые получали пособие по инвалидности, социальное пособие, да, такое тоже было, они получали около одного обола в день пособия. То есть это получается почти драхма за неделю. Хорошие нет, нехорошие, просто специалисты, разные, скажем так, чернорабочие, рабочие да, просто работники самые разные, они получали там один-два обола в день. Примерно столько же получали и обычные солдаты. Солдаты, которые служили на флоте, и конные, пусть там две-три драхмы, полководцы, которые скажем так, возглавляли все это дело в армии потом, 3 драхма в день. Это весьма таки неплохо, если сравнивать с прожиточным минимумом. Да? А те специалисты, которые более узконаправленные, которые хорошо шарили в своем деле, они могли получать даже и драхму в день, то есть почти как полководец. Но Тут, как и в наше время, сильно зависит от того, насколько ты хороший специалист и насколько ты себе там поймаешь клиентов. Чем больше поймаешь, тем больше заработаешь. Что касается еще немножко зарплат, хорошие учителя и врачи тоже получали хорошие деньги, строители хорошие и так далее во времена... Расцвета полиса они также неплохо зарабатывали, то есть им получалось там, несколько драхам в неделю примерно. Mm -hmm. вот. Что касается цен. А топор, допустим, стоил, если я не ошибаюсь, 7 драхом. То есть если ты хорошо зарабатывал одну драхму в день, то за недельную зарплату мог купить топор. Примерно столько стоил лук. Просто лук без ничего. Ну, это не тот лук, который на оглядке, это тот, который там пил, пил. Вот. Лук с колчаном стоил около 15 драхов. Набор одежды шерстяной 20 драхов. Примерно столько стоил щит. Ну, для солдат 20 драхов защит. Пыль, корова, они стоили там 50-70 драхов. Ну, если в тетрадрахмах это все делить на четыре. Вот. А лошадь стоила немножко подороже, хорошие ездовые быстрые лошади могли стоить больше 1000 драхм, то есть это получается больше 250 тетродрахм. Ну, опять же, похожая ситуация, как и в наше время, хорошие лошади стоят тоже хороших денег, вот что интересно, Известна цена, за которую Филипп Македонский купил Буцефала, коня для сцена Александра. А сколько же стоит Буцефал вы узнаете во второй части этого видео. Как видите, я выиграл в этих торгах и монета поедет ко мне. И в следующем видео вы узнаете продолжение истории, сколько же стоит Буцефал и как выглядит эта монета. Так что переходите по ссылке в описании на следующий ролик. И подписывайтесь обязательно на канал История в Монете, на канал Виолити и принимайте участие в торгах, это очень интересно.